Времени суток вы с любовью из моего домика в деревне. Приглашаю вас к себе в сарай. Какой у меня неплохой урожай лука. Я думаю, что нам хватит надолго на всю зиму. Посмотрите, какой хороший у меня урожай. Вот это красный лук. Red Baron называется. Очень хороший. Это у меня штутгарден обычный обычные обычные а это бамбергер бамбергер продолговатый лук этот лук я садила в прошлом году и посадила в 1919 году этого сезона мне очень и очень понравился сорт именно сорт этого лука что-то у нас в этом году случилось я не знаю но в начале посевного сезона это было где-то конец мая, начало июня цены подскочили на рынке на сенчик, именно на сенчик, до 600 рублей килограмм. Это какая-то катастрофа. Вот здесь у меня выход, полкилограмм был куплен лук, вот этот Бамбергер, Штутгартен полкилограмма и 300 грамм вот этого красного лука Ред Барон. Вот. Ну, соответственно, от 300 грамм столько и вышло от полкилограмма и всего было куплено там на 380 рублей. Это немного совсем, вот. но зато это очень легкий лук, он хорошо лежит, сохраняется зимой. При той погоде, какая была нынче у нас, конечно совсем неплохо. Хороший результат, хороший урожай и вообще цены нынче в магазине очень резко подскочили на лук. 20-30 рублей. Сейчас уже 58. Разница очень значительная. И все-таки это свой лучок. Вот этот э, лук продолговатый бамбергер, он очень хорошо хранится. Вот он буквально у нас до мая месяца. Мы кушали свой лук. Просто замечательно. Мне понравилось это дело. вот сенчик я покупала в феврале месяце. вот На 380 рублей. И я думаю, что нам хватит это надолго. Замечательный лог. Вот очень дождливая погода была. Он еще такой грязный у меня, не почищенный. Пока стоит вот так вот тут в сарае. Но лучок нынче замечательный. Просто замечательный. Ну, что вам еще сказать, друзья мои? Что-то вот, знаете, подфартило, подфартило нам в этом году. Что я могу сказать по поводу фортуны? мы имеем участок участок в колхозе участок в колхозе который достался нам в наследство от родителей и там дом находится у брата который построил этот дом и знаете нам так повезло мы хотели было покупать пшеницу но поскольку у нас есть по земле именно у нас и у брата нам досталось натур продуктом пшеница вот у нас и стоят так мешки хочу вам показать вот и тут и тут у нас здесь все это у нас пшеница 600 килограмм много мы довольны довольны вот сейчас надо нам какие-то емкости приобретать хотя часть емкости у нас уже занята но это Называется «Привалило счастье». Вот в этих мешках находится пшеница. Мы ее раскладывали и сушили. Но, к сожалению, погода не дала нам до конца ее досушить. Ну, будем заниматься вот так вот в сарае раскидывать ее. но ну, это просто замечательно. 10 лет уже, как нам достался этот пай. И мы никак не видели никакого результата от этого. А тут оказывается, видите, что... Кто-то арендует эти земли, это совсем недавно произошло, нам досталось много пшеницы. Вот. Коры у нас есть, они несут хорошее яйцо домашнее, поэтому ну, классно просто все, удивительно хорошо. Поэтому, знаете, счастливые моменты в жизни бывают. Что можно сказать? То, что вот видите, нам подвалило 600 килограмм пшеницы. У нас заставлены все кастрюли, баки какие были, но это так мало. Мы не подозревали, что надо еще. Конечно, здесь у нас и мыши бегают, естественное дело. Поэтому все, что могли, мы заполнили. Но еще напрашиваются какие-то емкости. Конечно, мы будем думать над этим вопросом. Но, понимаете, даже никогда не думала, что как это здорово, пшеница, пшеница у нас есть, и головной боли не будет, чтобы кормить кор. В этом году мы держали и бройлерных кор, и не сушек кор. Они у нас остаются под зиму, поэтому я думаю, что здорово, чем кормить их будет. Вот видите, как у нас в кастрюлях все засыпано, все засыпано у нас пшеницей. Так что вот в наследство пай, который достался от родителям, ну, наконец-то мы видим результат того, что не зря мы оплачиваем этот налог на землю. Есть результат, который находится вот в этих баках и мешках у нас в сарае. Мои курочки гуляют. Сегодня достаточно ну, приличная погода, скажем, хоть чуть-чуть. Ну, всего конечно 13 градусов тепла но хотя бы солнышко вышло это уже неплохо Но, к сожалению август это очень и очень холодный месяц был в этом году лето вообще не было то дождь, то просто холод какая-то ну, погода-погода не баловала нас в этом году ну что сказать вот мои птицы будут довольны тем будет пшеница они у нас остаются под зиму у них вот там помещение видите помещение имеется вот, все будут царствовать пшеничка будет всегда так что отлично отлично все замечательно все замечательно Вы знаете куры это хорошо они меня спасли когда приехала дочь у меня их было много и внуки сына были здесь утром неограниченно могли покушать омлет в любом виде так что курочки это хорошо курочки это замечательно и мой красивый петушок какой он замечательный друзья вы были с любовью из моего домика в деревне